Приехал в автосалон Альтера, общался с менеджером Максимом, он помог мне подобрать очень хорошую машину, хорошей комплектации и при увлекательной цене обслуживания мне здесь все понравилось, все устроило. Как бы я остался доволен. Рекомендую вам этот автосалон.